Всем привет! Меня зовут Махмутов Сергей. Это компания Вкус Детства. Сегодня я проведу для вас небольшую презентацию по торговому оборудованию Вагон-ресторан. Это торговое оборудование больше подходит для работы в торгово-развлекательных центрах, на фудкортах, в общем, просто в местах скопления людей. Можно на выездные мероприятия. Так как у этого оборудования есть колеса, можно перемещаться с ним по пляжу, или по тому же самому большому торгово-развлекательному центру. Также можно на выездных мероприятиях, очень крупных, тоже выезжать с данным оборудованием. Оно оснащено э, крышей навес, э, выполнен у нас э, водонепроницаемой ткани, макет может быть любым по вашему желанию, в зависимости от того, в принципе, что будет продаваться на этом торговом оборудовании. Здесь у нас установлено. Универсальный модуль на 5 емкостей. Этот универсальный модуль будет использоваться для приготовления карамели. Карамель, вот 5 видов карамели сразу же можно в принципе на нем готовить. Также здесь установлен сухой мармит с точностью регулирования температуры до 0-1 градуса. Этот мармит примечателен тем, что он работает не на водяной бане, а работает он абсолютно без воды и очень четко регулирует температуру. Так же как и на мармите, на сухом мармите, так же и на универсальном модуле. Прогрев емкости идет со всех сторон, со всех пяти сторон, да, и что обеспечивает нам равномерное приготовление либо шоколада, либо карамели и поддержание ее рабочей температуры. Что очень удобно в процессе работы, то есть этот аппарат может производить очень большое количество десертов в минимальный промежуток времени. Здесь мы видим панель управления, панель управления сухим мармитом. Также мы видим панель управления универсальным модулем. Здесь у нас есть кнопка подачи воды. Так как данное оборудование снабжено у нас автономной мойкой с дозатором для мыла это требует у нас правила нормы санпина для того чтобы э, торговое оборудование предназначено для производства фастфуда и стритфуда чтобы было оснащено э, проточной водой проточным водоснабжением здесь у нас есть ниша для различной посыпки там можно поставить э, собственно всякие расходные материалы Универсальный модуль у нас еще подсвечивается. Сейчас тут не очень хорошо видно, то есть красная такая диодная подсветка по периметру, что придает более такой презентабельный вид. Люди привлекают внимание. Ну, если бы чуть-чуть потемнее было, мы бы это замечательно видели. Столешница выполнена из нержавеющей стали. Пищевой нержавеющей стали. Это тоже соответствует нормам Санпина. Окантовка из алюминиевого профиля. Само оборудование на металлическом каркасе. Гарантия на каркас у нас идет 5 лет. Вот. Крыша складная. Складной каркас не занимает много места. За счет этого мы экономим на транспортировке. Также при транспортировке мы снимаем ее с колес. И габариты этого оборудования не, таки, не так уж и велики. С вами был Сергей. Компания «Вкус детства», заказывайте наше оборудование, зарабатывайте деньги вместе с нами. Всего доброго и до свидания.